Недавно мы разговаривали с подругой об одном однокурснике, и она сказала, что он очень хороший, у него никогда не бывает задних мыслей. Тогда я не обратил внимания, но потом задумался, разве мысли бывают задние и передние? Без задней мысли, не имея скрытых или тайных намерений, честно, откровенно. Во фразеологизме «говорить без задней мысли» слово «задний» может символизировать спину. А всю фразу можно объяснить, говорить прямо в лицо, говорить, глядя в глаза. Говорить без задней мысли – это значит говорить искренне, прямо, ничего не скрывая. Так мы говорим об искреннем высказывании, цель которого – проявить заботу по отношению к другому человеку e na maiorbra nome quer é Portugal poder a frases é uma pessoa sem segundas intenções